привет друзья обещанный прямой эфир про ультра сейчас посмотрим напишите сразу же слышно видно меня потому что я предыдущий эфир начала и вещала несколько минут в пустоту друзья слышно меня или нет потому что я на складе связь у нас здесь не очень хорошая ждем прекрасно Берем кофек и будем слушать про Ультра Почему сегодня решила про ультрасютикалс? Давно на самом деле собиралась, а здесь не очень приятные новости. Они повышают цены. Слышно, все, супер, спасибо. Они повышают цены со, со 2 февраля. И я подумала, что. Гулять-то гулять. Мало того, что мы сегодня с вами расскажу, и у вас будет возможность купить по промокоду УЛЬТРА минус 20%. То есть таких цен, ну, так уж, если честно, быстрее всего больше и не будет. Пожалуйста, сразу же пишите вопросы. Мне будет очень интересно расширенные поры. Акцент меня просит сделать на расширенные поры. В принципе, это как раз про УЛЬТРА. В общем, какие-то вопросы в течение прямого эфира задавайте, на все отвечу. Возможно, у вас есть какой-то свой опыт прекрасный, непрекрасный применения косметики Ультра. Буду тоже рада э, слышать и, в общем-то, иметь обратную связь. Потому что для меня вот эта вот обратная связь, когда вы мне э, говорите, работает, это не работает. То есть это вот мои знания, мои умения. И это то, что я потом достаточно активно применяю в своей работе. Потому что мне нужно понимать и знать обратную связь. Это очень-очень важно. Ну потому что, конечно же, дистрибьюторы рассказывают фантастические вещи, а вот проверить на практике не всегда. Представляете, у каждой косметики какое количество средств на себе это ну, не проверить. Итак, начинаем. А почему ультра а вообще, что это за косметика, откуда пошла и так далее. Основатель косметики Джереми Хибер, почти как Джастин, Джеффри Хибер, почти как Джастин Бибер. И он, собственно, владелец косметической клиники косметологии в Австралии. И в какой-то момент, я так понимаю, что он решил вот, собственно, сделать косметическую марку и собрал действительно неплохую, на мой взгляд, команду. Патентует он до сих пор какие-то интересные ингредиенты. Но чем мне интересна косметика Ультра С тем, что она, знаете, вот не про эти секретные ингредиенты, непонятно что, какие-то там экзотические травы и так далее. Здесь все очень понятно с точки зрения медицины. То есть здесь очень понятный состав. Здесь четко как бы понятная формула. Здесь прекрасные банки. Мне это тоже безумно нравится, потому что состав с составами, но косметика должна быть приятная пользоваться ничего не скатывается приятно пахнет удобная упаковка то есть в общем это та косметика на которую можно обратить внимание вот это вот такие знаете потребительские качества в прекрасном симбиозе с работающими формулами скажу честно я очень долго ее пыталась получить в наш портфель и мне было Отказано по той причине, что ну, мне было интересно не только в клинике, что было в онлайн-пространстве, потому что, как вы знаете, я провожу безумное количество консультаций, и у вас должна быть возможность собственно, это приобрести. А, вот. а косметика, ну, дистрибьютора компании Аутентика у них такая политика, что контролировать правильность, назначения, ну, вообще, как бы все продажи в интернете очень сложно, поэтому они работали с минимальным количеством компаний. И, в общем, мы с ними договаривались наговаривались, провели, провели какое-то безумное количество этих всех колов, но в итоге, слава Богу, у нас как бы есть эта косметика, которая действительно мне во многом очень нравится. Давайте я сразу же про плюсы и минусы расскажу, что вот мне прям кажется действительно очень крутым, что, собственно, мне не очень нравится. Но про плюсы я уже сказала, что это понятная формула, что это врач-косметолог, для меня это тоже очень важно, потому что я за то, чтобы каждый занимался своим делом, и мне нравится, что во главе компании стоит как бы человек, который понимает, в коже, да, они которые радуют только за какие-то красивые запахи и прекрасные текстуры. Вот это вот основное мне нравится что они развиваются они улучшают формулы это очень редкая история почему потому что когда я например понимаю что такое производство я понимаю как сложно на самом деле поменять формулу то есть ты помимо того что ты вводишь новый ингредиент ты не знаешь как отреагируют твои потенциальные клиенты на новый состав потому что не всем он может зайти ты меняешь полностью проходишь все аккредитации там а в австралии по моему у них FIDA тоже работает не знаю насколько ну то есть там это намного серьезнее честно скажу чем у нас плюс ты как бы меняешь упаковку коробки и так далее то есть это сложно но то что они продолжают улучшать формулы это очень круто и это прям вот делает им мое уважение а что мне не нравится мне не нравится то что у них например нету тоников я, в общем-то, понимаю логику, что тоник нужен для выравнивания pH кожи. А если у нас все препараты там, pH нейтральны, то, в общем-то, зачем это делать? Но с точки зрения потребителя, для меня тоник – это не только для там, препарат для выравнивания pH. Это еще и там, дополнительное увлажнение, очищение и так далее. То есть это компонент, который, на мой взгляд, препарат, который должен быть в косметической марке. Они уже как бы понимают это, и они ввели мы с вами там посмотрим такой вот мист сразу скажу такой увлажняющий мист они пытаются в общем-то делать что-то такое наподобие тоников но вот как бы такая у них ну, скажем философия что это не нужно так, что еще из недостатков? Из недостатков, на мой взгляд, моя любимая аскарбиновая кислота, которая здесь тоже присутствует, есть в некоторых препаратах уже производные витамина, то есть уже стабилизированные формы, но все равно витамин С, аскорбиновая кислота, в общем, опять она есть. Там есть, например... Сыворотка мы с вами тоже посмотрим. 23% аскорбиновой кислоты, которой они, в общем-то, очень гордятся, но сомнительная история. Хотя, опять же, да, в защиту э, ультры скажу, что если уж брать эту аскорбиновую кислоту, то у них, потому что у них правильная упаковка, а, не упаковка открыто нет доступа, как у SkinCeutical с кислородом, здесь все вакуумное, то есть здесь, конечно, более продуманная марка. Они очень безумно гордятся своими спешками. мы про них поговорим, и я даже вам покажу SPF с тоном, я приготовила, мне помогут его нанести, чтобы вы увидели. И как раз вот я видела уже комментарии о том, что действительно их вот этот вот достаточно знаменитый тон, он э, идет у них очень-очень темный, он прям действительно такой с желтоватым оттенком, подстраивается чуть-чуть под кожу, но мне, например, не достаточно точнее белая кожа мне не подходит. А, минус, опять же, с пэшек в том, что они идут по 100 миллилитров Ну, то есть, как бы, это очень много, если не дай бог не зашло, ну, как бы 100 миллилитров Ну, и цена такая достаточно, естественно. Ну, цена вообще, в принципе, это один из тоже для меня минусов. А, на мой взгляд, за многие продукты дорого, но опять же... Вот сегодня как раз, мне кажется, тот случай, когда действительно стоит попробовать косметику, потому что, ну, в общем, со скидкой 20% получается очень неплохо. Так, все, я готова начинать рассказ про продукты. Я переворачиваюсь, здесь не очень много места, поэтому сейчас переверну и начнем с вами разговор. Ой, что-то не то сделала. Так, угу. Долго не было ультрасютикс, пришло, но у нас еще на самом деле не все пришло. Ожидаем поставку завтра. Но в общем и целом я посмотрела практически все основные препараты есть. Так что я думаю, что ну, чего нету, я как бы попробую рассказать, что называется поверьте на слово без держания коробочки в руках. Начнем, наверное, вот с этого препарата. Вот знаете, как сейчас опять начинаю и начинаю говорить, что так себе препарат. Мицеллярная вода. Ничего такого прям тут супер-мега-крутого нет. Тут достаточно такой понятный состав, смягчающий компоненты. Плюс они говорят о том, что мицеллярную воду можно не смывать. Друзья мои, нет. Мицеллярную воду нужно смывать. Опять же, смотрите, если вы используете мицеллярную воду как, а, ну, как бы этап для снятия макияжа перед там, использованием, например, геля, тогда да, вы можете не смывать мицеллярную воду. Но если вы используете мицеллярную воду как единственный э cómo, этап очищения, естественно, смывайте, потому что, запомните основное правило, очищение должно быть с водой. Я всегда призываю к логике. Ну вот представьте, у вас на лице остатки какой-то макияжа, загрязнений, еще тут какой-нибудь бутилен Глигольф составит. Сейчас мы проверим мои догадки. Ну, вот нет, ну не бутилен, но, ну, в общем, вот такие препараты, честно говоря, даже не знаю, что это такое. Но обычно бутилен гликоль используется. Вот, не цинамид, кстати говоря. А очень частый компонент в косметике ультра по-моему, вы в каждом почти будете его видеть. Про него потом расскажу. Не отвлекаюсь. В общем, мицеллярная вода, если это единственный этап очищения, конечно же, смываем водой. Это важный момент. У меня вот ровно этот препарат есть. У меня он в тревелсайзе. Честно скажу, я считаю, что почти там 3 800 он стоит. На мой взгляд, этот препарат не стоит таких денег. Это, опять же, лично мое мнение, с которым я там имею... Думаю, что возможно с вами делиться. Он неплохо, в общем-то, очищает, не сильно сушит кожу. Но каких-то особенных штук, ну, скажем так, средний классический гель. Так, молочко тоже, в принципе, примерно же из этой серии. В общем-то, ничего такого прям супер-мега-крутого нету. Ну, хорошее молочко, которое... хорошее молочко, которое не сушит кожу. Так, про место вам сказала. Так, пенка. Это поинтереснее, на мой взгляд, продукта. Здесь у нас будут кислоты, молочные в основном, и различные травки, муравки. Она будет хорошо работать сразу же присматриваю вот этот препарат следующий вот он будет вот на мой взгляд из всей очищающей линейки самый мне кажется интересный опять же да это вот смотрите чем хороша ультра в отличие от баджи здесь можно вырвать какие-то препараты и встроить вашу в деле рутину и если есть возможность например заменить на более демократичные по цене и не менее там по качеству хорошие препараты я обычно заменяю очищение от ультра и например там ретинол мне очень нравится у них то здесь считаю что вот на ретинол действительно стоит потратиться у них ну у них интересный будет вот это вот еще Бежит, забегая вперед вот эти два препарата это прям шикарные вещи расскажу итак здесь у нас э, на самом деле там туба вот может быть не совсем правильно они его пенкой почему-то называют но это такой скорее мусс который неплохо, в общем-то, пенится, подходит практически для любого типа кожи, отбеливания не ждите, не надо как бы вестись на эту. Там будет легкое отшелушивание, в первую очередь за счет там, молочной кислоты. Тут есть еще лимонная кислота, если я не ошибаюсь. Вот именно такое легкое-легкое отбеливание. А, еще очень люблю. Мне почему-то запоминается, знаете, самый экстракт огурца. Здесь тоже он есть. А вот о чем я хотела сказать. Я влюбилась абсолютно точно в сочетание миндальной салициловой кислоты у ультра Опять же, забегая вперед, я считаю вот эту вот маску абсолютно гениальной в плане очищения. И вот честно скажу, даже не жалко на нее действительно тех денег, за которые не просят. Это около 5000 рублей будет. но ну, со скидкой сами считаете, намного дешевле. Вот она прям стоящая. И вот это вот сочетание миндальной и салициловый кислот мне очень-очень нравится Вот этот клинцер, я его реально рекомендую Он очень хорошо работает действительно с, с акне И вообще миндалька работает круто с акне То есть мы привыкли, что там должна быть салициловая кислота Но именно вот они в сочетании с миндальной э Оказывают эффект помимо вот этого суживающего кератолитического действия Еще такое отшелушивание, дает такое мягкое сияние Пенка клевая Она 150 мл, честно говоря, не помню какая цена но э, если э, в уходе, опять же, да, не призываю вас сейчас кидаться и покупать то, что вы там, э, не знаю, то, что вам понравилось, по моему, например, описанию. Естественно, это нужно встраивать в вашу дейли-рутину. И сегодня, естественно, как водится, как по традиции, я вам помогу э, построить ваш уход. И сегодня и завтра, пожалуйста, обращайтесь, я э, вам помогу с подбором косметики Ультра. Ну так вот, вот этот препарат очень клевый на мой взгляд. Так, кстати говоря, линейка, между прочим, не раздутая, что тоже делает честь Ультра Я люблю такие компактные линейки, в которых, в принципе, можно ну плюс-минус поработать практически с любой кожей, даже, кстати говоря, с чувствительной. Так, давайте от очищения, опять же, да, это оптонизация, как мы понимаете, он пропускается. Для прям желающих можно использовать вот такой вот увлажняющий мист, по-моему, там церамиды. Так, сейчас посмотрим, на втором месте, видите, у нас экстракты, тра тата, -та, та -та, гиалуронка. Ну, нет, нет церамидов, ну, в общем, здесь большое количество различных травок, то, в принципе немного честно не пробовала но я знаю что э, по отзывам это препарат его не часто но берут поэтому думаю что он неплох так кстати говоря напоминаю кто присоединился пожалуйста было бы здорово услышать ваши отзывы если сравнивать ультра с косметикой мат а, да, о, о, о, как хочется сказать американцы, нет, это австралийцы, мат, американцы, м -м -м, не скажу, знаете, как очень сложно, мне, например, опять же, здесь больше нравятся ретинолы, какие-то препараты, у мат мне больше нравится, например, витамин С, поэтому я вообще не очень люблю косметики сравнивать, потому что ну, нет лучше косметики, есть подходящие. Какие сыворотки можно использовать утром я надеюсь я думаю что вы говорите про утром. мы к этому подойдем вот это вот можно там с c можно ну в общем-то они не отрицают использование с кислотами но естественно но ну, естественно под контролем спф так угу. поехали дальше значит э про увлажнение значит, у, м, доктора. А, у доктора здесь три варианта. А, Во-первых, мне безумно нравится вот эта идея церамидных кремов, потому что я считаю, что именно эти кремы... В чем фишка? А, церамиды, это, а, они составляют, наверное... Короче говоря, физиологические липиды – это то, что формирует наш определенный вот такой вот барьер кожный. И а, у нас распределяются церамиды, там три один это полиненасыщенный жирный кислот, или ноль-линоленовая и холестерол и с возрастом в холестерин. Холестерол превращается в холестерин. Вот. И, соответственно, для того, чтобы убрать сухости, мы используем именно вот эти физиологические липиды, которые помогают нам восстановить защитный барьер кожи. То есть фишка в том, что мы, например, да, мы можем вот хоть сколь угодно там, напихивать в дерму, гиалуронку, натуральный увлажняющий фактор там, с помощью биоревитализации. Но если вот этот наш барьер не восстановлен, все будет просто как сквозь сито, уходить, Поэтому наша основная задача, когда мы видим сухость кожи, проанализировать за счет чего этого происходит и прежде чем предложить биоревитализацию, правильно э, выстроить домашний уход. У меня были действительно случаи из практики, когда мы выстраивали домашний уход, человека проходила сухость и соответственно необходимость биоревитализации отпадала. Это реально. Так вот, э, кремы у доктора, в общем-то, просты по составу, как я говорила, но от этого... Еще более приятно, что понятно, как это работает. Единственный минус, который я, честно говоря, вот только сегодня обнаружила, Просто дело в том, что церамиды – это тоже как бы очень сложный такой липидный состав. То есть церамидов, там, я вам говорила, там 9 классов, 4 класса, там 9 подгрупп или наоборот. Но неважно, их очень много разных видов. И а, берут частенько только церамиды класса 3 или NP, по-моему. Ну, в общем, идея в том, что раз их 50%, то мы как бы и берем. Но есть компании, собственно, которые мы используем, где более сбалансирован по церамидному составу, а, вот именно вот этот концентрат. Поэтому здесь у нас церамиды только класса третьего, к сожалению, опять же. Но я не могу про это не сказать. То есть, на мой взгляд, можно было бы... Вот, доктор, доктор, услышьте, посылаю в, в космос, дойдет до вас, надеюсь, это послание. Надо улучшать церамидный состав, на мой взгляд. А, здесь три варианта. Волосьон не очень часто путают, думают, что это типа тоника, еще что-то. Нет, это прям очень такая легкая эмульсия. Очень легкая эмульсия. Очень такой как бы жиденький. Подходит для прям сильно жирной кожи, но обезвоженной. Понятно, да, церамиды нам для жирной кожи нужны тогда, когда мы видим обезвоженность. Очень хорошо идет на летом обратите внимание 75 миллилитров дальше у нас вот это вот средний скажем так крем а здесь у нас просто больше количества церамидов по текстуре масел здесь по текстуре он будет более плотный но вот прям знаете как я очень люблю говорить крем-крем вот это крем-крем вот не жирная какая-то плотная замазка а очень такой комфортный крем вот его я часто рекомендую и мне кажется, что этот крем просто отличный. И самый, наверное, такой как бы плотный. Вот я сейчас вспоминаю, почему задумалась. Я не помню, какая там банка. По-моему, туда нужно залазить пальцем. Что, конечно, тоже, на мой взгляд, не здорово. Но я не утверждаю. Он уже такая открытая банка. Опять же, да, по моим ощущениям. И туда, и, и там прям такие масла. Он очень плотный по текстуре. Он очень подойдет вот... Когда говорят, что ой, мне все как-то мало, вот намажусь там какой-нибудь, там не знаю, не вею, хорошо. Вот лучше, чем <laughs> не вею, вот этот вот препарат, потому что, конечно же, здесь будет очень такое правильное физиологическое восстановление и не будет с ним а, тянуть кожу, будет в принципе очень хорошо. Так, опять же, да, видите, очень просто. Вот оно, классическое увлажнение. Давайте сразу же расскажу про вот этот вот препарат. У них раньше был Red Action, препарат от Купероза. Здесь они сделали такой... Скорее, увлажняющий крем с неацинамидом. Вообще, про этот препарат говорить и не рассказать про ниациномид, мне кажется, как-то будет немножко странно. Это, в общем-то, основной компонент. Неацинамид единственный минус может давать покраснение, но не ниациномид. Это история про... Я сейчас просто в линейку оптимы тоже буду вводить неацинамид, потому что это один из, в общем-то, уникальных препаратов. Это витамин D3, который помогает. Вот он... И борется с пигментацией и э, укрепляет сосуды и э, как бы такой дает тонус кожи. То есть это, э, ну не буду говорить уникальный, он достаточно давно э, в косметологии используется, но при этом у него есть какой-то такой новый виток, именно э, сейчас же очень модное такое понятие биохакинг кожи, когда мы делаем все, чтобы кожа оставалась здоровой. Вот неотцинамид это история именно про сохранение здоровья кожи. Поэтому практически любой препарат будет содержать ниацинамид, что на мой взгляд, тоже очень правильно. Так, здесь у нас увлажняющий крем, они его презентуют как крем от купероза. Я бы постереглась уже с видимыми признаками брать этот крем. Но тогда, когда нужно все-таки вот максимально поухаживать за кожей, которая вот ну, такими периодическими какими-то проявлениями начальной степени розации купероза, тогда, наверное, стоит. Он э, универсален, средний такой по текстуре. Э, но, в общем, не могу сказать, что я в восторге от этого крема. Я все-таки не воспринимаю его как историю работы с розацией, но он может иметь место в вашей рутине, когда особенно хочется вот все-таки максимально поработать над уплотнением, укреплением сосудов. А, так, подхожу уже к любимым моим вещам, на самом деле, подбираюсь. Смотрите, давайте расскажу вам про маски. Так, Вообще, когда было обучение, когда было обучение, я была в восторге от описания. Я переняла восторг тренера по поводу вот этой энергетической маски. И надо сказать, что я ее очень много рекомендовала. Но мне очень важно вернулся ли пациент за послед... ну, второй покупкой то есть если это действительно классный подходящий препарат то конечно же мы его продолжаем покупать здесь этого не произошло и это не такое легкое разочарование в общем это энергетическая маска там в основе экстракт шелкового дерева там очень такие компоненты которые как в описании как следует из описания повышают энергетический потенциал клетки по факту это немножечко такая вот гелевая мне кажется маска насколько я помню она дает как бы ощущение увлажнения но какого-то вот пробуждения кожи сияния насколько я понимаю отсутствует мне будет очень важно если вы мне напишите какие у вас есть кто пробовал вот эту маску какие у вас в принципе ощущения поэтому вот для меня это ну не то чтобы прям разочарование ну, скажем, я уже теперь не разделяю восторг тренера, но у меня случилась совершенно другая любовь. Вот с этой вот маской я считаю, что она, как ни странно, при таком простейшем, в общем-то, составе, там в основном миндальная кислота, сейчас вам покажу, калин, сера, насколько я помню, там, ну, то есть ничего такого, алоэ но здесь есть еще просуживающие компоненты, то есть действительно вот этот алюминиум гидроксид, это вот тот компонент, который будет действительно сушить форму. Она не сушит кожу. Она как-то очень мягко действует, успокаивает, но действительно у нас есть она еще в работе. Я прям очень-очень полюбила ее. Тогда, когда кожи, вот ее нужно очистить, но при этом ни в коем случае нельзя пересушить. Масочка шикарная. Вот Прям у меня случилось, говорю еще раз, любовь. Вот с этой маской она на самом деле немножечко похожа по действию, и ну, не по составу, но по действию на нашу восстанавливающую маску. Здесь э, тоже церамиды, э, здесь у нас гиалуроновая кислота, здесь скорее такое вот э, снятие какой-то чувствительности. Нет, цинамид, наверное, мой любимый наверняка прям. Сейчас мы проверим. Ну, вот видите, тут она такая она немножечко маслянистая. Она не то, чтобы маслянистая. Нет, не будет. Вот видите, церамиды НП Это церамиды класса 3. Хотелось бы, конечно, еще побольше церамидов. А гиалуронку не вижу. Но вот опять же, она очень хорошо успокаивает, увлажняет и питает кожу. Тоже, наверное, если выбирать, я бы, наверное, выбрала бы ее. Поэтому маски очень достойные. Особенно говорю, что вот это вот так а вот еще препарат тоже кстати из формата не могу прям сказать разочарований но мне очень понравился по описанию я его рекомендовала много и почти никто из моих клиентов не вернулся за покупка что для меня конечно же таким служит маркером того что в общем-то не так хорош препарат как я наверное про него рассказываю. Но здесь у нас все очень просто. Здесь у них такой инкапсулированный витамин С и бромелайн, то есть энзим. Единственный момент, возможно, неправильно использовать. Его нужно наносить на сухую кожу. Его нанесли это как бы легкий такой комбинированный пилинг. Скорее гаммаж, и скорее его все-таки классно будет на лето. Тогда, когда мы не сможем использовать кислоты, но нужно что-то такое мягкое, деликатное, чтобы вот как-то как обновить кожу, да, немножечко отшелушить. Тут прям такого... Отслушивание не мудит. Они вообще рекомендуют 2-3 раза в неделю использовать этот препарат. Но он будет давать какое-то легкое, может быть, обновление. Для сухой кожи идеален. Вот для жирной, мне кажется, не очень будет комфортно. Очень-очень такой комфортный, мягенький гамажик. Так, ну что... Вот это вот сыворотка, которую, в принципе, можно наносить утром. Почему B2? Потому что тут у нас депантенол, собственно, витамин B5, и неоцинамид. Я бы говорила, что неоцинамид – это один из любимых, мне кажется, компонентов косметики ультра и не зря. Хорошая, увлажняющая, опять же, да, там есть стандартные гиалуронки и так далее. То есть то, что будет работать именно скорее на восстановление, абсолютно такая профилактическая, профилактическая история с увлажнением и немножечко восстановлением кожи. Для, в общем-то, любого возраста отлично подходит, мне кажется, все-таки для молодой кожи. Ага, ну вот, это, наверное, то, с чего я начала узнавать о косметике Ультра. Мне стали присылать девочки, ну, когда я делаю, делаю ну провожу консультацию, я... я Прошу, что, собственно, есть в вашем уходе. И вот очень часто я встречал вот эту вот сыворотку. И, в общем, было мне очень интересно. Как же это работает сыворотка? А, достаточно простой состав, опять же. А, это сыворотка, которая должна выравнивать тон, цвет кожи. Здесь у нас молочная, а, салициловая кислота в mild 0,5 а, и лимонная кислота. По факту все. Ну, давайте проверим. Мне кажется, там еще может быть не мой любимый. Да, неоцинамит, видите, он везде. Кстати, алкогольная, между прочим. А, сыворотка. И я к чему все это говорю? Молочка, лимонная и а, салицилка. Да, Больше-то ничего по факту. Видите? Состав такой простой совершенно. И кукумбур мой. У него, кстати, экстракт огурца тоже во многих используется в препаратах. А, она не настолько хороша. Насколько сколько они ее продают <с> То есть в принципе Любой там, кислотный, тоник Какая-то сыворотка с кислотами Будут не хуже, чем этот препарат Опять же, да вот каждый раз надо делать ремарку Лично мое мнение Имеем право Но я считаю, что это не тот препарат Который прям вот Брать не думать Опять же, да, чем они отличаются? Mild просто скинтон сером и концентрат. Это тоже очень понятная система. Тут идет повышение просто салициловой кислоты. В обычной просто я ее сейчас не вижу. У нас не все пришло. У Ультра огромная компания, но какие-то проблемы на складе. В общем, они там нам каким-то очень долго все это отгружают. В общем. В итоге пришло не все. Но будет, по-моему, завтра. В понедельник будет уже. Итак, вот здесь в концентрате, здесь уже 2%, это максимальное количество возможной салициловой кислоты. Здесь, например, 0,5. И в промежуточном этапе, которого здесь нету, там идет 1,5. А вот это, друзья мои, гораздо-гораздо интереснее штучка. Я еще раз повторюсь, что мне безумно нравится сочетание. То есть это, э -э, как сказать по-русски-то, короче, м -м, сокращающий поры препарат. А здесь у нас будет э -э, вот это вот сочетание салициловой и миндальный кислот. Вот здесь мега интересный состав. Здесь у нас, по-моему, еще будут э -э, масла. Интересное. Давайте посмотрим. Да, видите, причем миндальки, вообще ингредиент, если вы открываете, смотрите, все идет по уменьшению. То есть, как, как правило, больше всего воды, дальше идут какие-нибудь там стабилизаторы, эмульгаторы. И вот, в общем-то, активка очень часто в конце, потому что ну, она вводится там, ну, максимально там обычно там, 2%. Вот когда мы видим миндалька вот прям на практически третье, да, это говорит о том, что миндальной кислоты много. Опять же, видите, не ацинамид, мой любимый гиалуронка, салицилка. В общем, это действительно, на мой взгляд, работающий препарат. И вот на него, на мой взгляд, стоит обратить внимание, когда, когда пористая Кожа, в общем-то, она может быть даже немножко чувствительной, но не сильно. Она, это универсальный продукт, он, в общем-то, подходит для любого типа кожи. Работает на такое выравнивание цвета кожи. Вот какие-то остаются постакные, вот какие-то вот вечные высыпания, то тут, то там. Вот это реально классный препарат. Обратите на него внимание, он абсолютно точно достоин вашего внимания. Вот этот вот лосьончик, он встраивается частенько в систему лечения кожи, опять салицилкой миндальком. Вот тут как раз, по-моему, как раз эти гвоздики, эвкалипты, вот эти вот масла. Алантаин. Да, все верно. Вот здесь у нас будут уже масла, которые такие антисептические. Классный препарат. У них еще есть точечная такая подсушка, тоже классно работающая. Но вот этот лосьон, он именно для ухода, все-таки для жирной кожи, а для сухой ни в коем случае, потому что будет прям сушить-сушить. Работает здорово. Так, из ретинолов то, что я нашла, это mild, должно быть просто ультра-а сирум и концентрат. А ретинолы это то, что действительно стоит попробовать у ультра. Здесь инкапсулированный ретинол и идет очень такое нежное повышение. Тут 0,2. Потом идет 0,4 и в концентрате 0,6. Опять же, я не очень люблю сравнивать ретинолы, потому что а, концентрация, например, там, грубо говоря, 0,5 у Дзейнабаджи и 0,6 у Ультра, они будут разными, они будут работать а, по-другому. У Ультра, в общем-то, хорошо продумана система. 30 мл – это то, что они говорят, вам должно хватить на 3 месяца. Честно говоря, не совсем понимаю, как. Мне ни разу не получилось 30 мл растянуть при ежедневном применении на 3 месяца. Но фишка в том, что ретинол наносится очень-очень тонким слоем. И они говорят, что вы должны, опять же, да, хорошей как бы, ретинизации сделать ну, вот, именно идти в повышение концентрации, использовать. Ретинол 9 месяцев, потом делать перерыв. Я очень много занималась и изучаю вопрос с ретинолом, как вы знаете. Сейчас уже по последним данным разведки мы, в принципе, говорим о том, что есть смысл использовать ретинол 12-14 недель. Дальше все-таки есть смысл делать перерыв, потому что если нет необходимости в такой постоянной стимуляции работы именно ретинола, все-таки вот достаточно серьезное, массивное воздействие на кожу не всегда обосновано. Это все дискутабельно, с большим количеством отступлений, но в целом я за то, чтобы, наверное, там полгода в хорошую ретинизацию, вот и не в зимние вот эти вот периоды, уже все-таки летом. А ранней весной, и все, я все-таки ну, считаю, что нужно отменять. А, Хорошие ретинол, ничего там кроме ретинола-то особо нету. Так, давайте посмотрим состав. Да, инкапсулированный ретинол, денетиком, не стоит его, кстати, бояться. Ну, масла, ретинол. А, салицилку, кстати, удивительно, не знала. Не помнила, что с алицилкой. Причем ее так, ну, нормально, в принципе. Угу. А, еще смотрите-ка, есть еще... О, кстати. Пептиды, между прочим, друзья мои. И хорошие пептиды, которые влияют на синтез колонена. О, как. Век живи, век учись. Интересный состав, кстати говоря. Пептиды с ретинолом. Интересно. Так. Будем считать, что я вам рассказала про ретинол. Опять же, да, ни в коем случае сами себе не назначаем. И сегодня я с удовольствием расскажу вам, подскажу, как вам подобрать косметику. Оптимум. Ой, господи, оптим, извините, но оптимы тоже хорошо, оптимы тоже подскажу. Но сегодня мы про ультрасетиков. Итак, для глаз. У них для глаз. Вот, кстати, вот этот вот точечный штук, про который я вам говорила. Тоже работает классно. Именно точно на воспаление. Так, ультра на глаза. Здесь у нас не хватает крема с витамином С. Очень все тоже очень просто. Ультра А это препарат у нас будет... А, все два... У них идет ультра А, ультра С и ультра увлажняющий крем. Видимо, просто за в понедельник придет. А, все тоже очень понятно. В ультра-А идет ретинол 0,1% инкапсулированный. Ультра Си там идет, по-моему, уже все-таки стабилизированный фор. For... А, но ну нет, все равно там витамин С, это элескорбиновая кислота, там тоже есть. И а, вот этот увлажняющий крем. Тут идут гиалуронка и церамиды. Все очень просто, понятно. Ну, как бы хорошие, не дешевые. Крем. Что я еще забыла? Про что я еще забыла? А, господи, про SPF я забыла рассказать. Основное это в общем-то. Значит, SPF а, это то, чем гордится ультра. И а, давайте про них поговорим. Не могу сказать, что я фанат. Вы знаете, фанат я все-таки SkinCeuticals. А, но Ультра наверное, тогда. То есть тут они используют только химический фильтр. Почему? Потому что химические фильтры, они защищают кожу более тщательно из-за того, что вот нет этого риска, что вы протерли лицо, там, не знаю, рукой, да, там, и, собственно, убрали фильтры физические, который только на коже находится. Поэтому эти фильтры, наверное, тогда, когда есть склонность к пигментации, тогда, когда вот прям нужно максимально защитить кожу, берите их. Да, они не дешевые, но не забывайте, что у них тут 100 миллилитров. Они а, только 50 -ка... Чуть-чуть белеса Химические фильтры, они в принципе не белёсые. У них есть вот этот вот увлажняющий SPF 30. Мати... А, вот матирующий. Вот этот, кстати говоря, его не было позапрошлое, по-моему, лето. И прям вот это было горе, потому что его прям хотели-хотели. То есть это максимально популярный продукт именно для жирной кожи. Он, естественно, не комедогенный. И он позволяет коже выглядеть матовой. Я хочу показать вам тон. Сейчас я попрошу. Смотрите, вот есть тридцатка. Сейчас не нанесут. Тридцатка и с тоном. Посмотрите, какой тон. Он прям темненький. То есть, если его... А, Катя, надо ему надо... Да, у нас просто Катя очень красиво. на стесняйте не буду показывать Катя. в общем, у нас тут своя жара райна на складе работа. Видите? А, вот он вот такой. Наверное, на загорелую кожу ок, на смуглую. Но вот для меня а, ну прям не белоснежную, все-таки белой женщины, но ну, это как-то очень -то странно смотрится. Вот. Поэтому он у нас есть в клинике. Если вы в Москве, вы можете прийти потестить. Вот кому-то прям очень хорошо. Он Потом через некоторое время, если его еще потереть, он прям подстроится. Но он а, в клинике есть, поэтому, пожалуйста, Пожалуйста, попробуйте. Так возвращаюсь к неке ультра. Сейчас я буду ваши вопросы на ваши вопросы отвечать. В целом, я уже закончила. Еще раз повторю, что сегодня вообще будет повышение на косметику, и они вообще не мелочатся, то есть они повышают так очень прилично цены, то есть там 10-20% будет повышение, это ну, <при>, при том, что она и так-то не дешевая, это прям ну, значительно, поэтому вот попробовать, я считаю, что уникальная возможность, помимо того, что по старым ценам вы получаете по промокоду УЛЬТРА 20% до понедельника, друзья мои, и это не все. Вы, наверное, уже обратили внимание на коробочку. В каждый заказ мы будем откладывать всякие вот такие вот мини-тестеры. Это и СПЭшечки, и вот такие вот сывороточки. Единственное, что... Ну вот что попадет, да? То есть тут вот как бы выбрать, я хочу это, я хочу то, нет. Это сюрприз. Поэтому до понедельника я считаю, что есть, есть смысл все это попробовать и заказать. Ну, хотя бы прям какие-то основные моменты. Так, я использовала эту маску, но не как в описании на 15 на всю ночь, а на всю ночь, на утро восторг. Кожа как у младенца. Не совсем поняла, про какую маску вы говорите. А можно всю ночь оставлять маски. Да, можно, опять же, ну, не очищающие, а какие-то такие вот уходовые, восстанавливающие вполне. По совету своего косметолога оставила на ночь. А, энергетическую. О, про энергетическую говорят, что ее можно оставить на ночь. Я не знала, честно скажу, вот опять, да, к вопросу, для чего я все эти вещи делаю, потому что это мой уникальный опыт. Я попробую, я попробую, действительно, возможно, действительно на ночь. Ее можно на ночь, это точно. Если на ночь, наверное, это будет как такая ночная маска, и, наверное, действительно будет эффект гораздо выше. Так, брать для чувствительной кожи Эванскин Тон Серум Для чувствительной кожи, наверное, да Скин Тон Серум Вопрос, как mm -hmm. бы, нужна ли вам эта сыворотка Если кожа чувствительная, зачем вам кислоты Может быть, вам посмотреть кислоты не ультры А, например, у там, ПХА кислоты, гликонолактон Лактобионовая кислота А, возможно, вам и это будет хорошо Я еще раз, да, ни в коем случае ээээ, Не ругаю, что ли, да То есть, она действительно для чувствительной кожи что Выглядит вообще кстати, видите, какой все-таки блеск прикольный, да? И вот если прям смуглая такая девушка, мне кажется, будет классно. А, поэтому пришлите фотографию, я проконсультирую и подберу. Так, сейчас можно пройти курс самой слабой концентрации ретинола. Или уже поздно? Можно. Я считаю, что вполне. Вполне можно. Такая легкая стимуляция. Угу. А SPF с легкой текстурой е есть. У нас, по-моему, все спэшки есть. Я так понимаю, что вот это вот уловняющий. Так если средства для нормальной кожи 50 плюс пигментации? Да, кстати, думаю, что-то я... Смотрите, здесь нету осветляющей сыворотки, осветляющего крема. А, в осветляющей сыворотке там интересный очень состав. Там оксиросвератрол и экстракт хлебного дерева. И как бы ни звучало это немножечко смешно, но там еще, конечно, кислоты, там еще куча как бы компонентов, но она хорошо осветляет. Это факт. Я просто реально видела людей, у которых ну, прошла пигментация, ну прям свежая, конечно. На этой сыворотке крем-то в креме э, отбеливающем, мне кажется, максимальное количество именно активных ингредиентов в том плане, что прям там большой список, что не характерно для ультра. и это, на мой взгляд, правильно. Так вот там очень большое количество там и, экстракты, и солодки, и толокнянки, и молочные кислоты, то есть там очень много компонентов, которые э, не условно токсичные, не которые там, могут дать раздражение, но которые в синергизме будут работать э, хорошо на отбеливании. Поэтому отбеливание у них, кстати говоря, э, прекрасно. При розации что можно? Надо смотреть Да и ретинол в принципе, при розации можно. И опять же, да, вот прям не, не могу сейчас, вот покажу пальцем, люди купят, это будет неправильно, потому что розация, конечно же, как я вам уже, мне кажется, объяснила, нуждается в профессиональном подборе с косметологом. Для лета, для действительно кожи можно взять увлажняющий лосьон, очень даже можно. Вот этот вот лосьон, еще раз повторюсь, в качестве такого классического увлажнения вам понравится, он будет хорошо работать. Добрый день, пользуюсь кремом Сиздерма Азелак по вечерам, но очень сильно не хватает увлажнения. Можно ли членоват Азелак и крем с кинсютикалстерамидами? Да, это идеальное сочетание, я очень люблю назначать как раз Азелак. С, с, с, с церамидными кремами. Собственно, SkinCeuticals 3 три, трилипид это как раз крем с церамидами. Он жутко дорогой, классный. Но вот этот, вот про что... Спасибо, как это что называется, за вопрос. Вот этот будет не хуже. Посмотрите вот этот крем. Можно ли ретинол? Если я планирую, рефлифтинг и есть пигментация. Смотря какой ретинол, смотря какая кожа, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, который будет вам делать эти процедуры. В целом, я думаю, что да, если как бы легкий, тем более. Но обязательно СПФ. Так, друзья мои, Спасибо огромное за эфир. и выложу все, сохраню. На вопросы отвечу. Сегодня еще раз, пожалуйста, пишите в директ. Приходите в клинику. Но в клинику единственная у нас полная запись, поэтому нужно предварительно будет записаться. По-моему, еще завтра есть время. То есть вы можете прям попасть на очную консультацию. Вам подберет косметолог. косметику Ультрам. Потому что это косметика, которая как и большинство хороших профессиональных марок, нуждается в подборе со специалистами. В общем, я предлагаю свою помощь. Если есть возможность, приезжайте в клинику. До понедельника до понедельника старые цены. Мало того, что со скидкой еще и 20% по промокоду УЛЬТРА. Все, друзья мои, побежала я работать. Была очень рада видеть. Все, пока.